Уважаемые депутаты Федерального собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России, с сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. 21 февраля состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем обращении президент Российской Федерации затронул множество аспектов, касающихся предстоящего года. Президент был значит, вот настроен на тот курс, который он пропагандировал весь 22-й год. И, соответственно, именно этот курс и был в основе всех значит, его высказываний, всех тейсов, которые касались очень разных событий. Одной из центральных тем стало развитие образования и науки. Владимир Путин отметил возвращение к традиционной системе базовой подготовки специалистов с высшим образованием. Срок обучения будет составлять от 4 до 6 лет. Как отметил глава Минобранауки Российской Федерации Валерий Фальков. Россия не входила в баллонскую систему. Дипломы, полученные по программам бакалавриата, продолжат котироваться в России и за рубежом. Аспирантура же станет отдельным видом подготовки, направленным на научную деятельность. Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. Мы будем возвращаться в лоны отечественного образования. Это президентская установка, это здорово. Вот, но из тех буквально там 7-8 фраз, которые он сказал о высшем образовании, пока очень трудно делать какие-то конкретные выводы. Мы должны посмотреть на работу Министерства образования и высшего образования и науки, вот, которые эти вещи будут доводить до ума. Немаловажны данные по уровню валового внутреннего продукта, который озвучил президент России. По предположительным данным, Россия предрекали падение ВВП на 20-25%, однако в прошедшем году уровень ВВП снизился на 2,1%. Акцентировали внимание на увеличение минимальной оплаты труда. С начала 2023 года минимальный размер оплаты труда проиндексирован на 6,3%. То есть 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению, провести еще одно. На дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% процента и составит 19 242 рубля. Согласно российской конституции, в таком формате президент ежегодно говорит о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В выступлениях глава государства излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшее будущее. Последний раз Владимир Путин выступал с посланием в апреле 2021 года. Адалина Абдрахманова, Универньюз.